Доброго вам здравия, леди и джентльмены. Люди общества 01. Сегодня у меня по-настоящему важная информация. Буду краток и максимально содержательный. На кону жизнь человека, жизнь ребенка, жизнь цветка будущего. Потому что мы знаем, что дети – это продолжение наших родов в будущих веках. София. У нее форма рака, которая съедает ее костную систему, отравляет ее организм и делает ее жизнь невыносимо больной. Верю, что наше сплоченное сообщество людей 0.1 присоединится к спасению ее жизни. И мы сделаем это богоугодное дело. Если сможете помочь, то переходите именно по ссылке в описании к моему данному видео. Не переходите по другим ссылкам, потому что деньги могут попасть в руки мошенников. С другими оказавшими помощь, мы, люди 01, вместе сделаем это дело, спасем здоровье и жизнь Софии. Распространяйте это видео по всем медиаплатформам, показывайте эту информацию, это видео своим знакомым и Распространяйте как можно дальше по медиасфере, по обществу данную информацию. Давайте хотя бы спасем хотя бы одну жизнь. Потому что каждая жизнь имеет значение. Жизнь каждого человека является священной и приоритетной. Мира вам, братья и сестры. 01. Да пребудет с вами сила Вселенной и благодать.